Привет, друзья! Сегодня мы разберем одно из самых популярных произведений для балалайшников Гротеск и размышления Тростянского Порода сегодня поступил заказ на гротеск без размышления а Вот нотки я приготовил, нотки-лайки с табами. Нотки будут бегущей строкой во время исполнения Спонсор сегодняшнего видео, любитель из Москвы инкогнито, попросил озвучить список географический Заиграемая Волынка, издалека э, течет река Волга, э, с чего начинается Родина, вдоль по улице метелица метет и э, Москва Майская. Свои э, голосования можете осуществлять в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Э, и если хотите тоже списки, особенно если заказываете э, разборы, тоже всегда придумывайте название и подбирайте. Да? Э, значит, э, по плану сегодня... Сыграю сначала в темпе 150 Конечно, оригинал звучит и быстрее там Под 200 темп может быть вот. ну, Сыграю 150 Потом разбор непосредственно И в конце видео будет еще Одно проигрывание В темпе 100 Все это будет исполняться под минусовку Фортепиано Так что, если вам нужны будут такие минусовки Если вам понравится, то обращайтесь, сделаем Ну, поехали два такта вступления у рояля 4 четверти довольно быстрый темп у балалайки все удары ну, традиционные скажем так поскольку там у нас ритм тоже довольно таки простой нету особых синхоп вот первая цифра у нас идет два раза повторения одного и того же мотива да? начинаем с лире для ре, потом реля, и пошли по полутонам. Все просто, довольно, да. Mm -hmm. Си бемоль фа, ля бемоль здесь ре, и всей рукой прямо квартами. Вторая фраза начинается за такта с глиссанда, с открытых струн. А, в медленном темпе можно как-то так озвучить, но в быстром темпе это всегда 4 удара. То есть нужно за 4 удара умудриться с открытых струн приехать на 5 лад И потом поехали. То же самое. Сибима. Здесь можно удары вверх. Петлябима параллельные кварты. Все, это первая цифра. Вторая цифра начинается также из-за такта, с из глиссанда, только со второго лада. И к седьмому ладу приезжаем. Традиционно это играется тоже ритмизованным тремолом или бряцине, но э, по факту, конечно же, это тремоло. Поэтому в медленном темпе играйте на тремолом. А в быстром темпе это звучит. По сути, 4 удара на четверть. Мифа. Поскольку фа диез появился, да? то есть до этого был си бемоль ключе, а становится фа диез. Ми, фа, соль, фа, ля, до, фа, бикарми, ми, рэдис, до, соль, ми. И дальше параллельные сексты. Я играл аппликатурой следующий. Большой палец, третий и четвертый. Рэдис, фа ми, соль, фа, дес, ля, соль, си, си, ре, до, ми. Можно сыграть по-другому, можно сыграть аппликатурой b 1 4 А вот здесь перехватить на соль. Как вариант. ми, бимо, ля, соль, ля, фа, дис, ре, снять, си, то есть обязательно из-за такта си, э, с, си ре, э, ми, соль. ми соль опять си ми, фа ре, ля. то есть лиги нам подсказывают как нужно играть именно эти фразы снять дальше тоже новая э, новая лига снова такта для ми ре, до, ля. большая дробь фаля тремоло, дис, си, ми, ми, тоже тремоло. То есть фа, до, фа, ми, си, ми, ми бемоль. О, ми бемоль, кварта, до, ми. И в это время пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. У фортепиано э, новая тема пошла. Третья цифра. Играется э, первая часть третьей цифры по вторым струнам. Я играл большим пальцем. Да, то есть можно сыграть двумя пальцами, но это сложнее. Поэтому играть проще большим пальцем, прикрывая первую струну всеми четырьмя пальцами. Вот. ми Бикар, радиес, ми, ми, ми. И тут октавы пошли. Ми. До-до-до. Я играл мизинцем. И аж надо только третьим пальцем. Но тут смотрите сами. Некоторые играют. То есть первый палец ставит, да, и потом перехватывает на соль. То есть ми у нас долго стоит. Соль, до до си. И только здесь ми моль. Ля, -ля, -ля. Со -со соль, Ля -ля -ля. Со -со соль, фа, Ре. Си. фа. Ре. Четвертая цифра более плавная и нежная. На вибрато. Р -р -р На раз у нас пауза восьмая, и дальше идут э -э аккорды. Разложенные, естественно. Раз, ми, соль, ми, си, ми, соль, ми. Р фа ре ля фа ре до силя. Аппликатура. Обратите внимание, можно сыграть так: до силя, соль фа ми ре до ре до бикар си. То есть по три пальца. Си соль ми си соль ми си ля до ля фа до ля. Можно здесь, кстати, вложили Си ми си соль ми си и фаля ми до... ой, ми-соль, ми-бемоль, ми соль, потом ми кар соль, фортепиано, и потом параллельные сексты, я их играл сразу, для которой B1-4, поскольку здесь у нас вообще ничего не меняется, мы просто передвигаем руку от ми до ля-бемоля, Там, па -па -па -па -па, у и потом то же самое, только на октаву выше, в другую сторону, от ми соль диеза Причем делаем это на диминуенды то есть на затухание. И фортепиано начинается новый материал. К пятой цифре. Пятая цифра идет на шесть восьмых. То есть до этого было четыре четверти, а здесь на шесть восьмых. Поэтому раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Тоже простая цифра, поскольку э -э двигаем всей рукой просто и все. То есть... Просто вовремя передвигайте руку. Ми, ми, соль, диез. Фа, ми, ля. Фа, ми, ля, Соль, ми, си, соль, ми, си. Ля, ми, до, ля. Си, ми, до. Ми, ре, диез. Да? И потом раз, два, три на два, три аккорды Раз, два, три. Тоже по полтона. Начиная с сиро диеза. Раз, два. Раз, два. Раз, и вот здесь мы заканчиваем движение руки и повторяем вот эти аккорды. И на раз делаем эту же сексту, Можно большим пальцем. И ми-ми-соль-ми-соль-си-ми. Та, -та, та ра та та там па, па пам пам Что у нас? Фанфара. Это у нас такт 4 четверти, 62 конкретно. Это прямо фанфара вторые струны Си и соль диез. здесь придется перейти в режим практически одинарного пицы и всей рукой прям играть чтобы достать этот звук его шестая цифра тоже простая цифра главное понять принцип ля-ля просто да? пятый лад открытый струны дальше доля секс и соль мажор уже, си соль, ре, ре ре ре соль соль соль, соль бемоль и си бемоль фа, то есть параллельными, да, до, до повторяется материал, до, ми, фа, соль, фа дез, соль дез, то есть здесь придется потренироваться растяжку, чтобы большой палец умудрился взять ноту фа. Ля, и здесь ми до си ля си бемоль, ре, фа и параллельными здесь, э, до дис ля бемоль, до бикар ля бемоль, ми ми соль, дес, фа дес, ля, и ля до приходим, то есть. Соль диез, фоль и соль диез И повтор. Медленно играю. Перехватили, да? Новая. Здесь внимание. Повтор идет повтор последнего кусочка, э -э причем субитопиано. То есть было и вдруг. И куда вы думали на ре си мы делаем удар мощный на первую долю и потом немножко отступаем по динамике. И делаем тремоло, раздуваем, да? Си, соль, диас, до, ля, и ля, ля ля в конце. Ну, такой вот разбор получился, постарался все раскрыть, все нюансы. По бриоценю я старался играть сразу нужными ударами в нужную сторону. Ставьте лайки, балалайки и пишите свои комментарии, голосуйте в группе ВКонтакте. Не забывайте, что в описании есть все ссылки на контакт, на инстаграм и в том числе на мой сайт, на котором вы можете посмотреть все мои сборники для балалайки, нотные сборники. Да? Там же есть и содержание этих сборников, вы можете посмотреть, ознакомиться, какие в них есть песни и заказать, написав мне на почту или в личку. На этом пока все. Ваши идеи, комментарии пишите, как обычно, внизу. И на почту в том числе. Все, пока.